Всем добрый день, с вами Этери и наша еженедельная рубрика по понедельникам «Крипта без иллюзий». У нас сегодня с вами в гостях Анна Плешкова. Она уже частая гостья этой рубрики. Анечка, привет, добро пожаловать, очень тебя приятно видеть. Спасибо, вечер добрый, и всем, кто нас смотрит, тоже привет. У нас сегодня будет очень интересный и полезный эфир. Вы по ходу пьесы можете писать свои вопросы, и мы в конце обязательно по ним пробежимся. В 2017 году основным средством Сборы инвестиций для блокчейн-проектов, это были ICO, Initial Coin Offering. В 2017 году ICO уже собрали 6,2 миллиарда долларов, в 2018 – 11,5. Но, к сожалению, много проектов они оказались скамом, много инвесторов оказалось разочарованным, и в 2018 году у нас появились ИСТО – это Security уже Token Offering. То есть в этом случае инвесторам предлагается приобрести токены уже с реальной ценностью. Это может быть право на актив, на дивидендную прибыль или там, долю в компаниях и прочее. Сегодня мы с вами поговорим об IEO – это Initial Exchange Offering. В этом случае уже, как понятно из названия, первичное размещение идет на бирже. Аня, расскажи, пожалуйста, в чем разница инвестирования в IEO и на каких биржах сегодня можно в этом участвовать? Угу. А, так, ну да, на самом деле IEO — это такой новый сбор, ну, новый способ привлечения инвестиций. В принципе, он не сильно отличается от ICO, но, однако, сейчас... Знаешь, так, такой ажиотаж стоит на IEO, как в начале, когда начинали только ICO появляться. Вот, в принципе, это такое решение, которое упрощает, можно сказать, жизнь, упрощает жизнь и инвесторам, и проектам, и биржам. То есть со всех сторон, всем а это проще, это удобнее и всем хорошо, да. А если говорить по поводу инвесторов, по поводу людей, нас, которые хотят поучаствовать, там, заработать и так далее, то, во-первых, нам удобно, что, ну, вот как вообще мы в ICO участвовали? Мы заходили на какие-то сайты, там, ICO, ICO рейтинг и так далее, где просто куча разных проектов, учились их отбирать, читали, там, white paper, смотрели команду, изучали, там, дорожную карту, road map. А, ну, в общем, проверяли там, да, реально можно этому проекту доверять или нет, и уже инвестировали. А, инвестировали, плюс там ждали, какие-то проекты несколько дней, какие-то там несколько недель, какие-то вообще только через полгода выходили на биржу, то есть было много минусов, вот. А сейчас этого всего нет, то есть ICO, IEO это решает. А, со стороны а, проекта, да, удобно, почему? Потому что... Ну, во-первых, очень сложный вопрос о листинге, когда проект запускается, они начинают думать, какую там площадку, какую биржу выбрать, люди ждут, они не могут объявить, не могут там заранее сказать, у нас ведутся переговоры, и в то же время они могут назвать площадку, тут они уже сразу договариваются с конкретной биржей, уже, ну, то есть IEO проходит на бирже, и всем уже известно, где оно будет происходить, и монеты сразу выходит на этой бирже. Это удобно. Ну и плюс бирже тоже удобно, хотя она как бы выбирает по сути проекты, можно сказать, она является как партнером, как гарантом для нас, да, то есть если мы доверяем этой бирже, если мы э, ну как бы реально ей доверяем, то мы и доверяем их выбору, да, выбору команды этой биржи, вот. поэтому нам проще, для биржи это поток пользователей, для проекта тоже это классно, есть, конечно, минус, что на некоторых площадках нужно проходить верификацию, это как бы такое одно из преград для многих людей, вот. поэтому здесь какое-то небольшое количество людей отсеивается, вот, а так, в принципе, это очень интересный способ, я сама недавно пыталась поучаствовать, но на самом деле не успела, то есть как, вроде, вроде это хайп, вроде это круто, вроде это большие цифры, но, блин, вот как не послушаешь, все там, разные биржи запускают свои IEO и закрываются через несколько секунд, и люди просто не успевают поучаствовать, и на самом деле, оказывается, это, блин, еще и не все могут в этом поучаствовать, вот, как-то так в двух словах. А вот на многих уже биржах такая, ну, можно, можно изучить, что, что они листьят, да, что они предлагают, и уже поучаствовать. И вот ага. ты пыталась поучаствовать, какая вообще процедура, что для этого нужно? Ну, смотри, по поводу IEO. На самом деле, первая из бирж запустила IEO Binance. Она дала толчок для всех остальных, вот, и уже все начали подтягиваться. Что для этого нужно? Нужна специальная там, платформа Launchpad, на которой как раз и проводится ICO. И вот как раз вот эту uh, Launchpad этот, запустила первая Binance. После нее пошли уже анонсировать IEO многие биржи и на сегодняшний день uh, в ну, таком uh, способе, привлечения инвестиций можно поучаствовать на разных площадках то есть получается первая Binance, также это эксмо биржа которая популярна среди русскоязычных пользователей также это хобы там где я пыталась поучаствовать в а также это KuCoin, анонсировала запуск лаунчпада биржа оккэкс возможно уже даже запустила Битрикс тоже запускала свой IEO, там, правда, тоже скандальный момент был, что там они за две секунды собрали, люди не успели поучаствовать, я даже слышала, что там они какой-то скам выбрали, то есть биржа берет на себя ответственность и несет ну, репутационные риски, да, если она выберет какой-то проект не очень, то, понятное дело, что потом люди будут обижаться уже не на себя, что они не тот проект выбрали, а на биржу. типа, а что вы там нам вообще подсунули, да, мы же вам доверяем, вы же такие классные, такие известные, вот. Это что касается бирж. По поводу процедуры. Процедура на самом деле очень простая. Все для этого нужно? Нужно зарегистрироваться на бирже и нужно иметь в основном биржевые токены. Это вот у многих такое условие. Помимо этого, на некоторых биржах все нужно пройти верификацию, но, кстати, не на всех. Вот если говорить про хобби, вот, кстати, да, если говорить про эту биржу, она... Раньше была не очень популярна, она запускалась на своем китайском рынке, в основном ориентировалась на китайских пользователей. Но потом в 2017 году, где-то сентябрь, даже октябрь, была сильная просадка из-за новостей, когда китайские власти запрещали э, биржи, запрещали там ICO, и э, тогда, я помню, многие биржи позакрывались. И хобби как раз вот как мне известно тоже тогда закрылось, и она уже менее через чем, чем через полгода запустилась уже ориентируясь на мировой рынок. Вот. И раньше я про нее не знала А после она начала набирать обороты И сейчас как раз я узнала про эту биржу Ну, точнее, не то, что узнала Я знала про нее, но зашла как раз вот, Меня побудило о, зайти на эту биржу То есть для бирж это круто Потому что люди бегут к ним Регистрируются и потом остаются у них Как новые пользователями. И вот реально я такой стала, потому что я зашла на хобби и Мне эта биржа реально понравилась Она очень удобна, она очень простая, очень логичная Там очень много всяких инструментов Очень удобные графики и по процедуре, да, получается, у биржи, у всех бирж, конечно, есть свои нюансы, но вот мой пример: да, я зашла на эту биржу, зарегистрировалась. Что мне для этого нужно сделать? Еще пройти верификацию. Вообще, проверка верификации, ну, как мне известно, там вот со времен Полоникса всегда занимала несколько дней ну, нет, несколько недель, несколько месяцев бывало даже такое. Поэтому тут я помнила последний момент, в день сбора средств, и ну, отдала, получается, скан паспорта на проверку, и подумала, ну все, меня наверное, будут долго проверять, не успею поучаствовать, а нет, они мне проверили за несколько часов, это очень круто, ну, они оперативно, значит, работают. Проверили мне документы за несколько часов, то есть я, меня успели верифицировать, и далее, чтобы поучаствовать в их IEO, да, в IEO на их платформе Хауби Prime, мне нужно было купить, конечно же, хобби токены, хобби -токены да, то есть в основном в IEO участвуют именно токенами биржи. То есть за счет этого биржа поддерживает ликвидность, волотильность своего токена, увеличивает капитализацию и так далее. То есть популяризирует его и так далее. Вот Я, получается, купила хобби токенов, и этими хобби токенами я должна просто была пронистировать. Как это было? Я просто открыла, получается, ну, перешла там по ссылочке хобби prime. Прям на бирже это была такая рекламка, что сейчас токен sale. И, в принципе, процесс был такой, что я покупала монету так же, как трейдер покупает монету на бирже. То есть ничего сложного, просто выбрала количество и нажала кнопочку «Купить». Все. То есть, в принципе, ничего сложного, ничего не нужно было для этого делать. Вот. А по поводу верификации. Верификации есть на многих биржах, да, но я слышала, что на Эксмо, когда они проводили свои IEO, верификации не было. А, то есть получается, что люди, ну, могли спокойно без верификации любой пользователь проинвестировать. Но был такой момент, что они указали лимит, лимит на, а, получается, сумму, да, то есть максимальную, максимальную сумму указали. И тогда им пользователи написали лично, да, в бирже в поддержку, они говорят, «Слушайте, ну, зачем вы, как бы, указываете лимит, если у вас нет верификации?» То есть, получается, с одного аккаунта у меня есть какой-то лимит, я просто создам еще 5, потому что мне не нужно верифицироваться. Вот и все. по тогда они лимит убрали, но верификацию проходить не нужно было. Вот. Ну, и, соответственно, если Binance участвует, то участвовать в их криптовалюте Binance Coin, ну, KuCoin, в криптовалюте KuCoin и так далее. Вот. Это что касается такого процесса. Тут все очень просто. Но вот моя история, да, я, получается, в первую секунду нажимала «Купить», просто так сидела, нажимала «Купить, купить, купить». У меня уже просто в первую секунду вышла иконка, что все уже продано, раунд закрыт. Было всего три раунда, все три раза я в первую секунду пыталась купить, и все три раза у меня выходило оповещение, что, увы, вы опоздали. И потом я увидела новость о том, что... Из 130 тысяч желающих э, смогли поучаствовать только 3 тысячи. И была такая как новость или шутка, что и то победили. Ну, победили э, программисты со скриптами, в общем. Не <с все так просто. И простым смертом поучаствовать это мне удалось. Но эти везунчики, те, кто успели поучаствовать, они сделали x7 за несколько часов. То есть вот, ну, вот так вот уложи тысячу долларов через, через несколько часов в семь раз больше забери. Это ну, очень легкие большие деньги. Вот вот. я считала, что в 2017 году Binance как раз они uh, запустили этот сервис Ланчпад, и они провели по продаже токенов uh, Tron, uh, Gifto и Бред. И там вот как раз они э, гифтов продали на 3,5 миллиона за 98 секунд, а Брета за 216 секунд они 6 миллионов вообще собрали. А вот, э, то есть, получается, это нужно быстро нажимать на кнопки, да, и нужно еще везение, правильно? Чтобы повезло очень у тебя получить. Да, но, э, знаешь, я вот на самом деле, мне рассказывал один человек, как это на самом деле происходит. Есть люди, у которых большие суммы, которые хотят поучаствовать, да, они прям сажают, не знаю, каких-то парней там за, за компьютеры платят, ну, как платят, они там говорят, сиди вот так вот, жми на кнопку, если как бы успеешь, то там процент от там вложенных или заработанных получишь, то есть прям сажали много разных людей, чтобы те успели поучаствовать. Ну, в любом случае, там, мне кажется, какие-то факторы влияют, и, может, есть какие-то там скрипты, честно, не знаю, и, кстати, да, вот раз мы об этом говорим, может, некоторые видели новость, что сейчас Binance уже изменил правила участия, и после этой новости многие биржи, конечно же, тоже сделали так, изменили правила участия в IEO. И теперь это сделать тем более не так просто. То есть если до этого были скандалы, что как так IEO закрылось за 2 секунды, то сейчас они сделали виде лотереи. То есть чтобы человеку поучаствовать в лотерее, ему нужно купить лотерейный билет. Лотрейный билет стоит, а, сколько там токенов сейчас, я даже где-то все пометчику сделала, просто э, не помню эти цифры, в общем, 100, 100 токенов Binance. 100 токенов Binance это, по сегодняшнему курсу, я не знаю, где-то чуть больше полторы тысячи долларов, то есть... Опять же, это ограничение меньше нельзя, да, ты просто не приобретешь этот билет. Поэтому у кого там меньше суммы, то просто не может уже поучаствовать отпадает отпадает. Но человек может купить на своем аккаунте до 5 лотерейных билетов. Чем больше билетов, соответственно, тем выше шанс выиграть. Если мы говорим о 5 лотерейных билетах, то это уже. По там, курсу Binance сегодня в районе 8-9 тысяч долларов, то есть это еще больше суммы, да, поэтому, ну, кто, кто хочет поучаствовать, конечно, тут уже 100 долларов не закинешь, просто не получится, даже 500 долларов не закинешь, то уж там. То есть, ты получаешь покупаешь эти лотерейные билеты, и это все равно лотерея, то есть, если ты, например, не проходишь, тебе эти деньги не возвращаются, получается? А, нет, я думаю, что возвращаются, и, кстати, там есть еще один момент, что не только ты приобретаешь этот лотерейный билет, то есть это не билет, тебе просто нужно определенное количество бинансов на балансе. То есть они никуда не забираются, просто постоянно обновляется твой баланс и проверяется, действительно ли у тебя есть такие суммы на балансе. Причем не за день там до участия, да, а на протяжении 20 дней. То есть это еще одно условие, нужно холдить там, сколько, на один билет 100 токенов на протяжении 20 дней до IEO. Вот, и получается там каждый день в определенное время обновляется твой баланс, и потом уже по конец, если ты реально холдил 20 дней 100 токенов как минимум, то ты уже можешь поучаствовать, и, соответственно, потом это уже будет в качестве лотереи. Но, опять же, у кого больше этих лотерейных билетов, тот, и у того шансы выше ну, как бы выиграть. Вот, и потом выходила новость о том, что и Huobi, и KuCoin эм, тоже ввели новые правила для участия в АИО. Конечно, у всех там свои нюансы, но суть одна. Э, биржи э, как, делают так, чтобы мы холдили их монеты, конечно же, да, понятное дело, вот, какое-то количество времени, то есть если у Binance это 20 дней, то у Хобби это 30 дней. И не просто холдили, но еще и холдили какое-то определенное количество монет. Если у Binance это как минимум 100, то у Хобби это 500. Вот. И у KuCoin тоже, там я читала условия, нужно держать определенное количество монет, и чем больше у тебя монет, тем выше шанс Получается выиграть, поучаствовать вообще. Вот, про остальные биржи пока не знаю. Вроде анонсов больше не видела, что они меняют какие-то правила, но как-то так. То есть, такой идет сейчас хайп ожидать, все хотят поучаствовать. И я думаю, что это как бы ну, на этот год прям такой тренд сдался. И вот вчера как раз заходила на Бинанси, я смотрела, что они анонсируют вот это там, через 4 дня, но я как понимаю, что все уже пролетело. 20, 20 дней, если не, не держишь такое количество, то уже мимо, мимо кассы. Ну, получается, что человек, даже они, получается, еще не анонсировали, что у них будет за IEO, но я... Верю этой бирже Binance, я просто знаю, что у них там будет еще следующее и следующее, поэтому я сейчас покупаю как минимум 100 токенов и просто их держу, а потом уже, когда узнаю, уже посмотрим, поучаствую или нет. Просто. Надеюсь, будет на улице нашей праздники, получится обогнать скрипто. Давай еще поговорим о стейблкоинах. Сегодня актуальная тема. Да, первым и всем известным стейблкоином это был тетер. То есть в этом случае, когда выпускаются эти токены, под них резервируется такое же количество реальных долларов на отдельном счету. Mm -hmm. Какие на сегодняшний день еще есть стейблкоины? По поводу стейблкоинов, на самом деле это было еще актуально, ну это, наверное, год стейблкоинов, это был год 2018, и тогда их а, запускали разное количество, и ну, что это такое, да? я думаю, многие знают, что такое тетр, да, это какой-то цифровой актив, который приравнен к а, более стабильной валюте, например, к доллару, к евро, а зачем это нужно, например, возьмем какую-нибудь криптовалютную крупную биржу, на ней там нет фиата, либо, чтобы торговать фиатом, нужно там пройти сложную верификацию с проверкой документов и так далее. Не каждый это захочет делать, не каждый это сможет делать поэтому есть решение, можно торговать к стейблкоину, то есть цифровому активу, который приравнен к ну, какой-то валюте, да, к фиатной валюте, допустим. Это очень удобно, потому что что принцип стейблкоинов, они а, не волатильные, то есть они стабильные. Вот. Ну и плюс удобно быстро с ними работать. Вот. А что еще по поводу стейблкоинов, да, а по поводу Тетра, это один из таких известных и один из таких скандальных стейблкоинов, но я думаю, что многие пользуются именно им. Почему скандальных? Этот токен от биржи Bitfinex, вообще, как мне известно, создатели этого токена это создатели биржи Bitfinex, и были моменты, когда этого токена выпускали просто огромное количество. Но когда мы говорим про цифровой актив, то мы понимаем, что вот... Если они выпустили вот миллиард токенов, то соответственно к, по курсу там 1 ну, вот доллар у них должно быть миллиард долларов на счету обязательно. И просто компания начала выпускать огромнейшее количество токенов, у многих уже возникло сомнение, реально ли у них есть вот этот резервный фонд в реальной валюте, который они смогут обеспечить, который они вообще обеспечивают этот цифровый актив. Вот. Но все же многие так им и пользовались, потому что это удобно, потому что Тетер на многих площадках есть, потому что он один из первых. А какие еще есть стейблкоины? На самом деле их полно, но скажу только несколько. Это TrueUSD, такой из, тоже, он, он новый, он появился в 2018 году, но, как говорят, он такой очень стабильный, весь АМС, честно, не пользуюсь, вот, а, также приравнен получается к доллару. И есть еще USD Coin, это уже стейблкоин а, от биржи Coinbase, американская биржа, такая очень известная, надежная, поэтому, в принципе, этой монете тоже доверяют. Есть еще PAX, который тоже на многих биржах торгуется, он... А, его поддержали биржи Binance, еще какая-то крупная биржа, поэтому тоже он так набрал популярность свою. Вот это что из стейблкоинов. В принципе, все. А вот они обязательно к валюте должны быть привязаны или они могут а, привязываться там, к металлу или каким-то другим активам? Да, в принципе, могут, но вот самые известные, которые я назвала, они все к доллару, потому что спрос именно на это. То есть, конечно, даже они могут быть приравнены к криптовалюте, и читала, что такие даже есть, но я просто не понимаю, зачем это нужно. Если стейблкоин — это а, та монета, которая... Ну, зачем она нам нужна? Потому что, во-первых, чтобы удобно было торговать, да, потому что она... Менее волатильно, более стабильно. Но если ее приравнивают конкретно к курсу крипты, которая очень волатильна, то какой-то стейблкоин. Это, по сути, можно сказать, как какая-то акция к криптовалюте. Цифровый актив. Зачем? Я не понимаю. Вот. К драгоценным металлам тоже есть, но сейчас не скажу, какие. Вот. Вот. Ну, хотелось еще спросить, в чем преимущество отличия от криптовалют. Но ты очень уже подробно об этом рассказала. Ага. И, конечно, ими удобно пользоваться когда ты хочешь там, зафиксить, например, в долларе на бирже <coughs>, а, свои а, средства. и посмотрим, есть ли у нас вопросы. У нас осталось буквально три минутки. Я всем напоминаю, что если у вас есть ткани вопросы, это сейчас просто идеальное, а, идеальное время их задать. Так, ну, пока у нас ничего не пишут. Вот, поэтому... Что Хотела бы ты что-нибудь нашим слушателям, может быть, пожелать, какие-то напутствия а, дать? Ну, что я могу пожелать? Я могу пожелать финансовой грамотности, вот, развиваться в этом и изучать активы, прежде чем вообще в них инвестировать, закидывать деньги, не ждать каких-то легких простых доходов, нужно подходить ко всему с умом. Вот все, что я могу сказать. Спасибо тебе большое, надеюсь, ты будешь по к нам приходить, будем тебя очень рады видеть, все ставьте Ане лайки, и спасибо тебе большое за твое время. Да, спасибо, что пригласили, и спасибо всем, кто нас сейчас смотрел, пишите мне, если будут какие-то у вас вопросы, всем хорошего вечера, тогда и до свидания. Спасибо, счастливо. Угу.